Добрый день. Рада вас приветствовать. Прежде чем мы начнем наш вебинар, уточните, пожалуйста, как меня слышно, видно. Если все хорошо со связью, поставьте в наш общий чат плюс. Если есть проблемы со связью, поставьте, пожалуйста, минус. Жду ваших ответов. Напишите, пожалуйста, в общий чат, как меня слышно, видно. Если все отлично, ставим плюс. Проблемы со связью, ставим минус. Вижу ваши ответы. Большое спасибо за обратную связь. Добрый день, меня зовут Романова Юлия, я являюсь директором Академии продаж электронной площадки OTC. Сегодня мы с вами поговорим про маркетплейс. Прежде чем мы начнем, несколько слов расскажу о том, как будет проходить наше мероприятие сегодня. У нас запланированы с вами две основные части, обе они посвящены маркетплейсу. Первая часть, озвучив ее я, мы с вами рассмотрим в теории, что такое маркетплейсы чему посвящено это новое веяние. Мы с вами поговорим про суть, про структуру marketplace, также обозначим плюсы и выделим для себя минусы маркетплейса. И будет у нас вторая часть, чтобы не быть голословным, мы с вами рассмотрим на практике, как происходит работа на marketplace. И мы с вами будем говорить сегодня о двух сторонах, о стороне покупателя и о стороне продавца. И вторую нашу часть продемонстрирует на практике на примере OTC наш второй лектор это Дмитрий Емельян. Он к нам подключится чуть позже. И по результату нашего вебинара вы получите ссылку для просмотра записи вебинара и э, сможете получить те материалы, которые будут сегодня использоваться. Я говорю в микрофон, если э, есть э, адрес на проблемы со звуком, пожалуйста, попробуйте увеличить звук. У меня микрофон рядом с Итак, мы с вами начинаем. А вообще, если говорить про 2020 год, то здесь, конечно же, стоит упомянуть о том, что 2020 год – это беспрецедентный год. Никто из нас не ожидал, что мы столкнемся с такими сложностями в плане продаж, что мы столкнемся в целом с такой ситуацией в стране и в мире. И, конечно же, мы, как покупатели в определенных случаях, продавцы в другом случае, мы с вами должны оперативно реагировать на изменения. И мы с вами должны оперативно находить новые актуальные источники увеличения продаж своей компании, открывать для себя новые каналы сбыта. И, соответственно, сегодня актуально как никогда сказать о том, что вся торговля, она переходит исключительно в онлайн-формат. На сегодняшний день онлайн-формат уже всецело вытесняет формат закупок, которые мы проводим напрямую, договоры, которые мы заключаем при личных встречах и, соответственно, те сделки, которые у нас заключаются при личном общении. Они на сегодняшний день вытесняются и на первое место выходит онлайн-торговля. И здесь отдельное место занимает продажа через Marketplace. И возникает вопрос, что же такое Marketplace, что скрывает вот таким интересным названием. Marketplace или интернет-платформы – это... Это то место, та платформа в онлайн формате, на которых продавцы и покупатели находят друг друга. То есть это своеобразное место встречи, где встречается покупатель, который пришел целенаправленно купить тот или иной товар, который ему необходим. И это продавец, который проинформировал покупателя о том, что у него есть этот товар. Это Та платформа, тот интернет-сайт, где продавцы выкладывают информацию о своем товаре, а покупатели, в чем достаточно большой плюс для нас, приходят уже целенаправленно за этим товаром, и, соответственно, задача продавца – грамотно упаковать свой товар, красиво преподнести его, дать интересное описание по товару, и, соответственно, здесь уже остается дело за малым заключить онлайн-сделку, то есть продать при помощи онлайн-формата. И если мы с вами говорим в целом про маркетплейсы, то здесь стоит упомянуть, что это направление B2B, прежде всего, когда бизнес – true business. Соответственно, продажа происходит от бизнеса, от предпринимателя, другого предпринимателя, бизнес – бизнесу. B2B Marketplace. B2C соответственно, похожее направление, когда происходит продажа от бизнеса к конечному потребителю, бизнес to customer, конечному покупатель. И, и в том, и в другом случае актуально говорить про Marketplace, про платформу для продажи определенных товаров. Конечно же, нельзя говорить о том, что это веяние абсолютно новое. Маркетплейсы, они существуют, существуют уже не первый год. И здесь стоит упомянуть, что на сегодняшний день, конечно, во многом у нас практика заимствована, исходя из практики западных маркетплейсов. И я думаю, что все мы с вами знаем такие маркетплейсы, как Amazon, DJ, это западные аналоги, даже не аналоги, а первоисточники, откуда пошла информация в целом про маркетплейсы. И, соответственно, так как на Западе эта тенденция существует уже достаточно давно, в определенный период не пришло и к нам. И, соответственно, сейчас самое время в период пандемии продавать через электронные каналы продаж. Здесь, конечно же, я не скажу о том, что мы на рынке уникальны, абсолютно нет. Здесь, и как в любой сфере, есть своя собственная конкуренция. Есть э, такие маркетплейсы, например, как Азон, Веру, Вайлдберрис. И на сегодняшний день мы реализовали собственную платформу OTC.ру. Это платформа, где вы тоже можете и продать, и купить определенные товары. Это marketplace причем а Marketplace в том понимании, что это та платформа, которая всецело живая, и она подвержена изменениям. Изменения эти сопровождаются определенными потребностями, сопряжены определенными потребностями со стороны покупателей, со стороны продавцов. Это означает, что мы нашу платформу активно дорабатываем именно под потребности и той, и другой стороны. Поэтому вы, уважаемые участники вебинара, тоже можете принять активное участие в доработке платформы OTC Marketplace, для того, чтобы именно вашим потребностям отвечала наша платформа. Ну идем дальше. Marketplace, возвращаясь к понятию, это торговая площадка, где продаются услуги или товары компаний различных. Здесь важно понимать, что Marketplace это Та платформа, где различные продавцы, это могут быть производители товаров, это могут быть продавцы, которые закупают товар у других продавцов или у производителей, выставляют информацию о своем товаре, то есть используют интернет-ресурс, электронную торговлю для того, чтобы сообщить неограниченному кругу потенциальных покупателей о том, что у них есть определенный товар. И маркетплейс в этом случае служит связующим звеном между продавцом и покупателем. Маркетплейс выступает определенной платформой и для покупателя, и для продавца. Цель маркетплейса – обеспечить эффективное взаимодействие двух сторон. Поэтому здесь я отмечу то, что на маркетплейсе защищены и покупатель, и защищен продавец. Маркетплейсы обычно не занимаются формированием заказа, и последующей доставкой лишь принимают заявку от заказчика и передают ее продавцу. На самом деле на сегодняшний день уже разная есть практика. Есть практика и по помощи формирования заказа, по помощи поиска в том числе. Но здесь мы уже говорим об отдельном взятых marketplace Маркетплейс обеспечивает маркетинговую поддержку. Вот Это тоже немаловажно, когда вы выходите на примере UTC, как продаем того, чтобы продать свои товары, и, соответственно, у вас есть первый инструмент, это возможность информирования потенциальных покупателей о том, что вы продаете тот или иной товар. И дополнительная информация уже предоставляется со стороны маркетплейса, дополнительные маркетинговые компании, дополнительные рекламные кампании. Это тот инструмент, который продавец может использовать и может использовать абсолютно бесплатно. Более того, я рекомендую всегда в своей деятельности не пренебрегать этим инструментом и использовать все бесплатные инструменты для продвижения своего товара. Маркетплейс обеспечивают помимо маркетингового сопровождения, обеспечивает определенный приток трафика. Это покупатели, потенциальные покупатели, это те лица, которые заинтересованы в вашем товаре, которые целенаправленно пришли купить ваш товар. Мы с вами знаем, что есть, например, холодные звонки, есть звонки по теплой базе. Так вот это своеобразная теплая база, когда вы, выступая продавцом, уже привлекаете целенаправленно тех покупателей, которые готовы купить ваш товар. Главные задачи сервиса Marketplace – это сделать поиск товаров товаров различных производителей, продавцов, максимально удобным для покупателя. И, естественно, мы над этим работаем постоянно, каждый день, улучшаем наш сервис, улучшаем ETC Marketplace для того, чтобы была возможность у потенциальных покупателей оперативно найти товар. Для того, чтобы был реализован поиск по картинке, для того, чтобы была возможность найти товар по описанию, по конкретному наименованию модели и так далее. Но это уже те тонкости, которые мы с вами однозначно рассмотрим в второй части на практике. Далее. На схеме я представила, как работает Marketplace. Мы с вами сейчас это разберем. Так, вот у нас есть комментарии. Marketplace. Зона злоупотребления, если на потребность более одного поставщика, если это не аукцион в реальном времени. Антон, спасибо большое за вопросы, за комментарии. Очень важно понимать, что на сегодняшний день мы с вами, когда работаем на маркетплейсе, мы отходим от тем электронных аукционов. То есть есть отдельный канал продаж тендера И канал продаж через тендеры, прежде всего, мы воспринимаем как B2G, то есть бизнес-государство. в отдельных случаях сейчас уже бизнес Бизнесу тоже это направление развивается через стендеры, когда мы продаем путем коммерческого, например, аукциона того же или другой закупки. И э, другое направление, оно сейчас активно развивается, когда мы уже отходим от э, продаж непосредственно государству, мы с вами работаем э, на продаже коммерческому потребителю. И вот здесь как раз на первое место выходит маркетплейс. Фактически здесь мы ничем как продавцы или как покупатели не ограничены. Для покупателя важно найти тот товар, который его полностью устраивает. Для продавца важно привлечь покупателей. И естественно продавцов может быть неограниченное количество, так и покупателей может быть. Достаточно большое число и, соответственно, продавцу это на руку. Поэтому здесь нецелесообразно будет говорить про ограничения злоупотребления, которые, соответственно, присутствовать могут, например, при проведении аукциона. И здесь очень важно понимать, что когда мы с вами работаем на маркетплейсе, наша с вами задача найти, как покупателя найти, самый выгодный для себя товар. То есть, по сути, здесь нет аукционов, но есть возможность выбрать один и тот же товар, например, от разных продавцов. И стоит он будет по-разному. Соответственно, мы выбираем для себя наиболее оптимальный вариант. То же самое, когда и продавец заходит на платформу, он оценивает такие цены установлены по товарам у того или иного продавца. И уже исходя из этого устанавливает свою собственную цену. В том числе можно использовать различные сервисные скидки, которые предоставляет Marketplace. Вы можете подключаться к программе по получению скидок. Если вы уже конечный потребитель, покупатель, то у вас будет формироваться определенный рейтинг в дальнейшем в системе. Итак, идем дальше. И вот здесь, чтобы не быть голословной, потому что, конечно, все это достаточно интересно работает, но нас с вами и покупателей, и продавцов интересуют прежде всего цифры. Мы правильно считаем. И вот один важный момент, что по результатам второго квартала 2020 года продажи через оптовые маркетплейсы увеличились в два раза. И, конечно, это связано прежде всего с тем, что торговля она в основном перешла в онлайн формат ну и соответственно когда мы с вами выступая в качестве продавца покупателя теперь уже волей-неволей вынуждены делать акцент на онлайн продажи или на онлайн покупки ну вот я сама расскажу про себя я тоже как и все столкнулась соответственно с той ситуации что не могла в определенный момент пойти в магазин но Например, у меня возле дома открыли точку выдачи товара, ну и, соответственно, мне было очень удобно заказывать определенные товары в период пандемии, я это продолжаю делать до сих пор, для того, чтобы получить их через, собственно, те товары, которые я покупаю на Marketplace. Когда вы работаете на Marketplace, вот здесь тоже очень важный, интересный момент. По поводу технического задания, вопроса Дмитрия, получается, не будет никакого ТЗ, поставщик должен сразу иметь определенный товар на продажу. То есть нельзя просто стать поставщиком компьютеров по разным ТЗ. Вот предположим ситуацию, вы продаете компьютеры, где-то вы их покупаете и продаете, соответственно, по выгодной для себя цене. Задача продавца будет разместить информацию на маркетплейсе дать подробное описание по своему товару, по а, компьютеру и а, приложить фотографии для того, чтобы покупатель зашел, увидел фотографии, увидел ваше подробное описание и купил у вас этот товар. Здесь э, схема работы с маркетплейсом, по сути кардинально отличается от э, схемы работы по тем же тендерам, когда есть определенное техническое задание и Здесь участник уже либо соответствует его товар этому техническому заданию покупателя, либо не соответствует, то есть третьего не дано. А здесь мы с вами сами инициируем витрину своих продаж, витрину своих товаров. Мы даем описание подробное, в наших интересах дать красивые фотографии для того, чтобы покупатель зашел, увидел ваш товар, оценил цену, узнал, что входит стоимость этой цены, потому что вы можете, например, включить стоимость доставки в эту цену, а можете не включать, указать, что это только цена за товар, и доставка оплачивается отдельно. Ну и, соответственно, тот, кто заинтересован в товаре, выбирает для себя оптимальный вариант и уже покупает у продавца. Дата инсайд -эффект от пандемии на рост онлайн-продаж продлится до 2024 года. Были проведены определенные исследования, которые показали скачок продаж через онлайн-формат, и по сути пандемия, она никуда не делась, у нас по-прежнему определенные есть ограничения, мы с вами все следим за новостями, мы с вами знаем, что есть иная ситуация, которая абстрагирована от конденит. И, соответственно, здесь онлайн-формат продаж, он будет только набирать обороты. И сейчас самое время зайти на Marketplace, зайти на Marketplace OGC в качестве и продавца, и покупателя. И очень важный нюанс, интересный нюанс вы можете выступать не только в качестве продавца на платформе, вы можете выступать и в качестве покупателя. То есть одновременно выступая и тем и другим. То есть фактически вы можете параллельно покупать те товары, которые вам необходимы, и продавать те товары, которые у вас есть в наличии, которые вы готовы купить у других продавцов или производителей. И вы размещаете информацию. При этом... Вы можете не иметь товары в наличии. Вы можете знать, где вы оперативно сможете их купить, но разместить информацию на своем, в своем личном кабинете на маркетплейсе. Так, как быть, если мы продаем инструмент? Главное в нем это Длина инструмента, она варьируется от 1000 миллиметров до тысяч миллиметров она зависит от станка покупателя. Как быть в таком случае? На самом деле здесь все тоже достаточно просто. Есть, например, станок у покупателя. Я так понимаю, что возможны разные станки, и вот в зависимости от типа станка, от модели, предусмотрены разные инструменты. И от этого зависит длина инструмента. Так вот, вы можете разместить на маркетплейсе информацию о каждом типе. Если у вас, например, есть инструмент длиной 1000 миллиметров, вы размещаете информацию о нем. Даете его фотографию, даете его описание, указываете, к какой модели оборудования подходит этот инструмент. Есть у вас другой инструмент, условно 5000 миллиметров. Ну, диапазон. Вы тоже указываете информацию уже по этой модели. То есть у вас в соответствии с каждым инструментом будет своя карточка товара. И эту карточку в интересах продавца подробно заполнить, указать, к какой модели оборудования подходит тот или иной инструмент, и приложить информацию в виде фотографий, в том числе. Ну это уже на ваше усмотрение. Но, конечно фотографии они увеличивают возможность продажи. Сейчас хочу остановиться непосредственно на направлениях по маркетплейсам, по развитию маркетплейсов. Нельзя с точностью сказать, что это только западное вение. Например, есть свои китайские маркетплейсы, есть азиатские маркетплейсы, есть и западное направление. Ну и вот Россия тоже сейчас занимается активно внедрением маркетплейсов, развития маркетплейсов, появляются новые платформы для продажи. И если обратиться к статистике, то 2019 год более 200 миллиардов рублей было, был оборот маркетплейсов. Взяла я пример конкретного маркетплейса, сейчас не хочу его озвучивать, какой именно это маркетплейс, но вот Суть не в том, как называется маркетплейс, суть в том, что оборот вырос. Если мы берем первый квартал 2020 года, то э, порядка 78 миллиардов рублей был оборот только за первый квартал. Добавляем сюда второй квартал, получаем, э, соответственно, в полугодие. И у нас уже видим, что практически э, оборот за второй квартал, первый-второй квартал, он достиг оборота э, годового за прошлый период, за прошлый 2019 год. И естественно, что к концу этого года показатели будут выше, показатели будут выше, чем за 2019 год. Возможно, это будет увеличение даже в несколько раз, потому что Marketplace набирает обороты. Итак, идем далее. Хочу остановиться на преимуществах работы продавца на Marketplace. Здесь мы с вами понимаем, что есть две стороны. Есть продавец, есть покупатель. И у вас как у продавца, либо у покупателя есть свой личный кабинет. Соответственно, продавец загружается в личном кабинете всю информацию о своих товарах, дает описание, прикладывает фотографии. А покупатель со своей стороны может зайти, включить различные фильтры, по фильтрам найти то, что его интересует, и купить у определенного продавца то, что ему именно интересно, те товары, которые его интересуют. И э, поговорим вначале сейчас с вами про преимущества со стороны продавца. Когда мы с вами заходим на продажи через Marketplace, мы с вами фактически не имеем никаких затрат при запуске продаж. По факту мы только регистрируемся, у нас есть личный кабинет, это и касается покупателя, после регистрации есть своя закрытая часть, свой личный кабинет, в котором мы уже работаем. В большинстве случаев продавцу дешевле начать торговлю на маркетплейсе, это однозначно, и я думаю, тут вы со мной согласитесь, потому что открыть, например, свой собственный интернет-магазин, здесь тоже есть определенные затраты. Даже если мы отбросим финансовые затраты, мы с вами поймем, что есть, например, затраты временные, когда мы тратим определенное время или компания, с которой мы сотрудничаем, которая формирует для нас интернет-магазин, она затрачивает определенное время, драгоценное время, которое мы готовы были бы уже продавать. И э, есть определенный опыт, э, опыт маркетплейса в работе с зарубежными клиентами. Э, этот опыт позволяет успешно продавать не только известные бренды, но и товары от неизвестных производителей. Иными словами, если э, индивидуальный предприниматель, ну возьмем пример, есть индивидуальный предприниматель, который только зарегистрировался. И вот он стоит на пути того, что нужно выбрать, чем же он будет заниматься. Ну, бывает так, что заранее предприниматель понимает, чем он будет заниматься, а бывает, что такие весьма смутные представления. И здесь на помощь приходит marketplace. То есть, по сути, можно купить товар у одного продавца, продать, используя marketplace, другому покупателю. И Здесь можно заработать на определенную прибыль на вот этой вот разности цен. вот такой вот примитивный достаточно вариант, но тем не менее он работает, и мы знаем с вами, что все им активно пользуются. Далее, используя преимущества маркетплейсов, 53% американских продавцов работают через маркетплейсы. То есть это кросс-бордерные продавцы. Те продавцы, которые тоже осуществляют покупку товаров у одних продавцов и продают, используя маркетплейсы, другим естественно, покупателям. Большая доля продаж на мировом рынке трансграничной интернет-торговли представлена именно маркетплейсами. Здесь, несмотря на то, что это относительно новое направление, относительно новое направление прежде всего для российского потребителя, для российского продавца. Если мы к мировому опыту обратимся, то увидим, что трансграничная интернет-торговля, осуществляется посредством маркетплейсов. Сетям розничной торговли крупным брендом принадлежит меньшая доля рынка. Так, как как происходит оборот денег между Marketplace и поставщиком, кто кому какие документы должен отписать, нужна онлайн-касса. Ну, вот эти вот технические подробности мы с вами рассмотрим уже во второй части, частично отвечу на вопрос. Когда вы заходите на Marketplace, вы, соответственно, регистрируетесь. И по факту продажа происходит, как и в интернет-магазине. Здесь ничего нового для нас с вами, как для продавцов, мы не найдем. Но иные документы, присоединение к регламенту электронной площадки, присоединение к личному кабинету, в дальнейшем использование электронного документа оборота, здесь от нас с вами могут потребоваться дополнительные Согласен, но ну, более детально мы с вами, да я уже вперед сбегаю, мы с вами поговорим чуть позже. Так, преимущество покупки товаров на маркетплейсе, то есть мы сейчас с вами говорили про продавца, а теперь про другую сторону, кто у нас находится по ту сторону, покупатель. Для покупателя огромный рынок, множество товаров, возможно даже тех товаров, о которых раньше не подозревал сам, покупатель. Нашел интересное, нашел дешевое для себя, нашел красочное, потому что был товар сфотографирован, интересно, соответственно, здесь уже есть из чего выбрать потребителя. Есть возможность сравнить цены на один и тот же товар и купить дешевле. Удобный поиск на маркетплейсе, задаем фильтры которые нас интересуют диапазон цен, находим в заданном диапазоне цен, товары различных продавцов и соответственно выбираем для себя опять же оптимальный вариант доставка товара то есть можно предусмотреть через marketplace и указать это при публикации информации о товаре сведения о доставке выбор товара с учетом отзывов покупателя тоже очень интересный инструмент и нельзя им пренебрегать если вы Работаете в качестве продавца, тоже обращайте обязательно внимание на отзывы по вашему товару. В случае необходимости можно эти отзывы оспорить, если вы, например, с чем-то не согласны, либо видите, что товар не относится, точнее отзыв не относится к вашему товару. Такое тоже бывает. Это можно оспорить через поддержку самого маркетплейса. И со стороны покупателя, конечно, это очень мощный инструмент в плане того, что вроде нашли товар интересный, красивый, по отзывам почитали, но есть свои недостатки, есть скрытые эффекты, назовем их так, и, соответственно, уже здесь, скорее всего, покупатель не будет приобретать тот или иной товар, поэтому будьте внимательны. Далее, выбор товара с учетом отзывов с вами сказали это, и широкая география покупки. Вот на этом тоже хочу отдельно остановиться, потому что когда мы размещаем свой товар на маркетплейсе, мы стираем для себя границы. Для всей России открыт, открыта покупка нашего товара. Находясь на Дальнем Востоке, поставщик может поставить товар в Москву, например или наоборот, или из других точек. То есть здесь по факту уже география не играет для продавца, для покупателя, никакого значения. И э, структура marketplace включает в себя определенные этапы, определенные разделы личного кабинета, э, этапы в части работы поставщика-покупателя. Структура Marketplace включает в себя каталог товаров. Она похожа на витрину обычного интернет-магазина. То есть по факту здесь в интересах продавцов в первую очередь максимально точно предоставить информацию о своем товаре и дать максимально интересное описание и красочные фотографии. Блок для регистрации, авторизации покупателя, а также продавцов. Это сведения, которые мы с вами видим в открытой части витрина товаров. И, так сказать, за туристами мы с вами находимся в личном кабинете, в личном кабинете покупателя, в личном кабинете продавца. В личном кабинете продавца мы размещаем информацию о своих товарах, в личном кабинете покупателя мы уже оформляем заказ. Кабинет покупателя работает как в онлайн-магазине, Софт для управления поиском и статистикой. Очень мощный инструмент по аналитическим данным, по продажам. Здесь вы можете в своем личном кабинете настроить информацию по аналитике, то есть уточнить, какой товар, продавается, какой товар прощения, продается лучше, какой товар продается хуже, и исходя из этого уже выстроить цепь своих продаж. Возможно, дополнительно добавить в тот или иной момент скидку, подключиться к программе продаж. Система оплаты, удобная система оплаты, модули отзывов, общения поставщиков с клиентами и урегулирование споров. Этот инструмент, который относится и к отзывам покупателей товаров, это сведения, которые у нас э, отображается в личном кабинете продавца, мы оперативно, конечно, в наших интересах оперативно реагируем на них, даем обратную связь, потому что те, кто покупает наш товар, если они оставили отзыв о нашем товаре, естественно, им будет приятно, им будет э, полезно, что вы э, даете какую-то обратную связь. И сервис-деск. Удобный инструмент для взаимодействия непосредственно с разработчиками маркетплейса. Вот здесь я еще раз повторю то, о чем говорила в начале. Сейчас мы находимся на этапе становления, на этапе развития маркетплейса, поэтому есть возможность оперативно повлиять и повлиять как со стороны покупателя, так и со стороны продавца для того, чтобы интернет Платформа Marketplace были именно настроены под вас, поэтому мы открыты предложением, пожалуйста, пишите и будем развивать вместе Marketplace. Итак, ну, буквально у нас остается три слайда, на них я подробно останавливаться не буду, но скажу некоторые особенности особенности Marketplace. Маркетплейс это не источник продажи. На маркетплейсе есть множество продавцов, которые после регистрации заводят информацию о своем товаре. То есть один и тот же товар он может быть представлен разными продавцами. Исходя из этого, может быть установлена разная цена. Один и тот же товар могут предлагать различные фирмы, они же продавцы. Для всех участников установлены одни правила оплаты и доставки. То есть в этом случае. Мы ну, все едины, и нет никаких исключений. Но условия весьма интересны для той и для другой стороны. На торговой площадке могут размещаться товары и в дальнейшем это будут услуги. Сейчас в основном, конечно, акцент делается на товары. Marketplace монетизируется за счет абонентской платы, в основном, комиссии или процента от продаж. Это стандартный вариант. Но сейчас, так как я уже говорила, что мы только на. Находимся на этапе становления, OTC предлагает весьма лояльные интересные условия. Быстрый старт предусмотрен работы на маркетплейсе. Это простая регистрация и в качестве покупателя, и в качестве продавца. Дополнение карточки товара. Причем сведения можно загрузить в том числе в автоматическом режиме, из онлайн таблицы из Excel-таблиц и так далее. Размещаем сведения на маркетплейсе и буквально после клика, после нажатия кнопки «Опубликовать информацию» тут же видим итог. Мы разместили нашу продажу на маркетплейсе и она становится доступна всем потенциальным покупателям. Продаем товары быстро, в том объеме, в котором, в том объеме который интересен прежде всего продавцу. И работаем с покупателями. Ну, собственно, вот такая вот незамысловатая схема работы на маркетплейсе предусмотрена. Ну и в завершение хочу выделить определенные плюсы и минусы. Плюсы – это постоянный поток целевой аудитории, приход теплой целевой аудитории, которая настроена купить ваш товар. Это возможность расширить географию продаж. Фактически изначально мы ничем не ограничены. У нас есть входящий поток, и для нас не важно, где находится наш покупатель. Это снижение расходов на рекламу. Фактически они отсутствуют, потому что часть рекламы делается за вас, делается посредством маркетплейса, и абсолютно бесплатно и для продавцов, ну и, соответственно, в дальнейшем для покупателей в определенных случаях, при определенных акциях отсутствие необходимости, необходимости создавать, продвигать ресурсы самостоятельно. Мы не занимаемся продвижением собственного сайта, мы не занимаемся продвижением своих товаров, которые у нас предусмотрены в нашем, на нашей витрине. Всем этим занимается marketplace Среди недостатков маркетплейсов, конечно, если говорим о плюсах, стоит выделить и минусы, здесь мы Выделяем высокую конкуренцию на площадке, но, опять же, это абстрагируется непосредственно от конкретных маркетплейсов. Если мы говорим про тот продукт, который находится на этапе установления, то здесь очень хороший шанс, чтобы приобрести для себя высокий рейтинг, зайти на маркетплейс и находиться у истоков его установления. Зависимость от установленных сервисов правил, да, будут определенные правила, определенные акции, но здесь выбор и продавца, и покупателя присоединяться, либо отказываться от работы по определенным правилам. Меньше возможностей для коммуникации с потенциальным клиентом. Но не забываем, что есть такой уникальный сервис, как взаимодействие посредством отзывов. Но если покупатель купил товар и не оставил отзыва, ну, фактически это означает, что он удовлетворен товаром все прошло успешно и никаких претензий у него нет. Проблематично повышать лояльность за счет акций особых предложений, потому что здесь а, фактически будут те акции, которые предусмотрены самой платформой, но на сегодняшний день есть возможность все-таки устанавливать свои собственные скидочные системы, присваивать определенный рейтинг товаров. Итак, мы с вами... Теоретическую основу работы на marketplace рассмотрели. В картинке она выглядит таким вот образом. И сейчас для того, чтобы было все наглядно понятно, нам подключится наш второй лектор, это Емельяненко Дмитрий, и он на практике расскажет, как же можно работать на marketplace, Расскажет и покажет. Итак, к нам подключается Дмитрий. Так, вопросы. Пожалуйста, задавайте вопросы. Коллеги, добрый день. Слышно меня, видно? Да, все слышно, все хорошо. Угу, хорошо. Так, да, вот Юлия у нас, у нас сейчас рассказала как раз про как можно использовать этот, скажем так, новый проект под названием да, Marketplace OTC. Посмотрим сейчас с вами, как же это выглядит на самом деле, и убедимся в том, что действительно это не так сложно работать в нем. Есть определенные преимущества, которые пригодятся вам в своей работе, потому что, скажем так, начинка Marketplace по сегодняшним меркам она считается, довольно-таки высокой именно для участников этого процесса. Так что, если все готовы, сильно засвечено, Могу выключить электричество. У нас же сейчас основная Привет. трансляция, она будет на экране. Поэтому... Да, в основном, да, коллеги, сейчас картинка с, с моим лицом пропадет. Сейчас я вам буду показывать рабочий стол, на котором, с помощью которого я покажу, как и зарегистрироваться, да, что там не сложнее, чем любая регистрация на каких-либо социальных сетях. Вот. Ну и как раз посмотрим, рассмотрим то, о чем говорила Юлия, а плюс там, допустим, какие-то нюансы, которые будут у нас возникать по ходу демонстрации, я буду вам их комментировать. Поэтому я перехожу сейчас в режим демонстрации рабочего стола. А я пока тем временем отключусь, потому что по моей части все. Большое спасибо за Поэтому, внимание. да, Юля, попрошу тогда. Попрошу тогда вопросы. Юля, слышно меня? Алло. Да, слышно. Алло. Да. Юль. Вопрос. Э, я в, в этот момент слышно, я, да слышно? пока не смогу видеть какие-то вопросы по ходу. На мероприятию, да, поэтому прошу комментировать, я тогда по ходу. Да, либо после уже постараюсь работать. ответить. Так. Да, да хорошо, спасибо. Картинку видно, да. да? Моего рабочего стола. Так, сейчас проверю, насколько ее видно. Да. Спасибо, Светлана. Все, значит, перехожу в режим демонстрации юлия если что если вдруг что-то будет не видно или где-то что-то застопорится прошу меня голосом уведомить потому что чат не вижу вот давайте наверное да начнем изначально все как должно быть правильно с самого главного да это первое для того чтобы нам воспользоваться всем этим продуктом для того чтобы мы могли с вами по попробовать, посмотреть, ознакомиться с ним более подробно. Сейчас я вам покажу как раз, как пройти регистрацию. Это очень не сложно. Тут первый вариант есть, когда можно по электронной почте это сделать. Ну и второй вариант, он, скажем так, ну если можно так выразиться, более усложненный. Да? Но сейчас вы посмотрите, что нам необходимо заполнить для того, чтобы зарегистрироваться. Ну, наверное, даже проще будет использовать регистрацию с помощью электронной подписи. Я думаю, что наверняка у вас большинства подпись присутствует, но даже если ее и нет, ничего страшного в этом нет, зарегистрироваться в любом случае можно и без подписи. В первую очередь, вы видите, сейчас находится у нас поле для регистрации, соответственно, в котором мы выбираем либо... Если подпись у нас присутствует, ставим галочку, и он попросит вас прикрепить непосредственно электронную подпись, и часть полей из подписи заполнится в этой форме. Если же этого не будет, то, в принципе, можно все сделать руками. А, собственно говоря, какие поля? Самое главное, как обычно, везде правило, которое уже все, наверное, знают, это необходимо заполнить все поля, помеченные звездочкой. В нашем случае это фамилия, имя, отчество, электронная почта, имя пользователя. Вот здесь нужно придумать имя пользователя или пароль, и пароль. Поэтому потом дальше подтверждение пароля. Ну и в принципе зарегистрироваться, выбрать, как можно зарегистрироваться, либо как физическое лицо, либо как организация. Если вы выходите в роли организации, то в принципе по ИНН, вводя, первый, вводя свой ИНН, к примеру, да, можно сразу будет, система найдет вашу организацию и, собственно, подтянет данные из общей системы. Дальше эти данные ИНН у ГРН заполняются, вводится телефон, ну и, соответственно, как Юлия и говорила, ставятся галочки о том, что вы согласны и на обработку персональных данных, это стандартная процедура, да, и являетесь уполномоченным лицом с правом работы на площадке. Нажимаем кнопку «Дальше зарегистрироваться». Вся эта процедура занимает буквально, ну, не знаю, наверное, минут 5 от силы при наличии этих данных. Либо просто... Тут самая главная, наверное, сложность – это придумать логин и пароль. Больше здесь каких-то сложностей у вас не возникнуть не может. Собственно говоря, вот и весь процесс регистрации. И после прохождения данного процесса на электронную почту вам придет письмо с уведомлением о том, что вы пытаетесь зарегистрироваться в нашей системе, где необходимо будет для окончания регистрации подтверждения пройти по ссылке и подтвердить о том, что вы зарегистрировались. Вот обычный такой стандартный, как на любых других сайтах, формат регистрации, только сводом гораздо меньше данных о своих организациях, либо о себе, если вы регистрируетесь как физическое лицо. Следующий момент у нас здесь возникает после того, как мы зарегистрировались в системе, мы попадаем в личный кабинет, из которого мы как раз таки проводим эту работу. Вот что здесь хотелось самое главное обозначить, это то, что вся информация у нас находится слева в меню. Все возможные вопросы да, по какому-то направлению можете посмотреть именно здесь. Есть также Академия обучение по продажам и по закупкам. Здесь можете наблюдать за информацией и отслеживать какие-либо наши проводимые вебинары в ближайшем времени. Ну и самое главное, будет, конечно, приветственное слово. Я здесь зашел под своей учетной записью, я тоже зарегистрирован и, собственно говоря, будет вас приветствовать так каждый раз, когда вы будете заходить. Ну и, собственно говоря, начнем мы, наверное, с того, что, как правильно сказала Юлия, мы начали этот момент, с чего мы начали, да, что начали с покупок, что marketplace это как раз тот агрегатор, наверное, да, можно сказать, торгов и спроса и предложений, где, собственно... Любая коммерческая организация, которая осуществляет свою закупку товаров для обеспечения как нужд своего предприятия, да, так и, в принципе, для, может быть для выполнения какого-то а, тендера, в котором вы принимаете участие. Вот каким образом можно упростить этот процесс с помощью marketplace, сейчас я покажу. А, ну, все мы знаем две примерно стандартные рабочие схемы да, наши. Это первая схема, когда мы закупаем у своих так скажем, проверенных поставщиков, либо с которыми мы просто уже привыкли, давно работаем, либо занимаемся поиском в интернете. На что, собственно говоря, тратится немало времени, причем с учетом того, что это необходимо найти как сам товар, потом найти контакты этого, этого, этой организации, которой нужно будет обязательно созвониться, найти нужного человека еще в этой организации, с которой можно переговорить по товарам. То есть, по сути говоря, можно за целый день заниматься только этой работой, для того, чтобы найти какой-то необходимый для предприятия товар. Да? Ну, работу или услугу, в принципе. Ну, сейчас можно поговорить про товар. Так вот, как раз, чтобы этого избежать, здесь было составлено все по принципу работы одного окна. То есть здесь мы с вами э, можем вбить в поиск э, как, какой-либо товар, что нам необходим, и посмотреть результаты. Вбивать, э, ну давайте попробуем, пусть будет у нас э, набор, набор посуды. Можно любое другое. То есть так как это агрегатор, и в принципе э, можно вбивать любую информацию, потому что по э, Продавцы, да, они у нас выставляют различные товары, которые у нас э, можно продавать и на которые находятся всегда покупатели. Так вот, э, самое главное, когда вы сбиваете какой-то товар, э, сразу у нас, э, обратите внимание, найдено 2 с лишним тысячи предложений. Ну, потому что мы с вами, во-первых, сделали... Э, в поисковике мы с вами вбили по-простому да, набор посуды и не обозначили, как что конкретно мы ищем. Поэтому у нас получилось много предложений. И чтобы найти более конкретное предложение, у нас есть расширенная настройка. Ну, Во-первых, можно искать сразу по категории товаров, что немаловажно. А там уже дальше объясню, к чему это все идет, сейчас по порядку будем, и определить место поставки, куда необходимо поставлять этот товар, чтобы как раз проработать тех поставщиков, которые готовы поработать с вашим регионом, так как работает, разные продавцы работают по разным регионам, либо только в своем, в своей области, в своем регионе, то здесь либо можно также поискать по конкретному поставщику, введя его иномен или название. Это такой, скажем, как один из вариантов поиска. Ну и к примеру, давайте посмотрим, каким образом же можно у нас купить этот товар, чтобы не искать его и не мучиться с этим поиском в интернете. Все просто. Есть три варианта. Первый вариант, когда мы посмотрели с вами данный товар, мы посмотрели его характеристики. И у нас есть вариации. Либо мы его покупаем сразу, если у нас удовлетворяет и стоимость, и э, технические какие-то характеристики, ну и в принципе цвет да, даже в том числе. Вот. Э, нажимаем «Купить». Товар у нас добавлен в корзину, как по принципу любого электронного магазина. Э, мы после перехода в корзину оформляем заказ. После того, как мы с вами, так, надеюсь, видно, видео не запаздывает, синхронизировано с тем, что я говорю, смотрите, здесь как раз вот и появилось. У нас остается сделать только, только один момент, это оформить заказ. Оформить заказ и как раз вот информация о том, что вы запросили такой, такой товар, уходит к поставщику. Поставщик в этот момент получает уведомление моментально о том, что вашим товаром заинтересованы и направили вам этот заказ. Ну и там нужно будет отписаться. Соответственно, после чего поставщик принимает предложение и, соответственно, вы заключаете договор. Это первый вариант. То есть уже не нужно нигде искать. Сейчас объясню еще и покажу, чем, в чем еще есть плюсы. Что мы еще здесь видим? Какая у нас полезная информация здесь присутствует? Чтобы не мучиться. И, наверное, назову все-таки это слово, которое стало у нас нарицательным, чтобы не гуглить да, всю эту информацию по интернету, искать какие-то контакты и так далее. Можно здесь все посмотреть. Нажимая «Контакты поставщика», Одна секунду. Мы сразу видим все телефонные номера и электронные почты. То есть, если мы решили с вами предварительно каким-то образом связаться с ними, чтобы не мучиться и не искать по различным, по различным системам, за которые возможно еще приходится платить деньги, есть поисковые системы, это не секрет, все они работают там по определенным принципу, то вы здесь можете спокойно зайти и посмотреть эти, эту, эту контактную информацию. Ну и что, собственно говоря, здесь, например, отдел снабжения продажи, пожалуйста, да, у нас есть конкретное лицо. Это боевая версия маркетплейса, я показываю вам то, что действительно есть, потом можете зайти обязательно проверить, посмотреть и здесь всю контактную информацию получить. Что еще здесь нам может пригодиться? Это первый вариант. Второй вариант это все товары поставщика, данного поставщика. Открывая все его товары, мы можем посмотреть. Есть с фотографиями, есть без фотографий. Но это ко второй части нашего мероприятия, когда мы будем рассматривать ситуацию, когда мы с вами выступаем все-таки в роли продавца. Вот. И здесь, соответственно, можно посмотреть, какой, каким товаром еще располагает данный продавец и, возможно, выйти по нему по другим товарам, либо себе его зафиксировать для того, чтобы в дальнейшем, если он вам понравится и работать с ним, то, в принципе, можно будет заключать договоры. Это первая схема. Схема наипростейшая. Да? Первая схема, давайте резюмируем, это когда мы, как в обычном любом электронном магазине, понравившийся нам товар, нажимаем ⁇ Купить ⁇ теперь уже он подсвечивает, что он в корзине находится, и оформляем предложение. Вариант номер два. Когда вы... К примеру, да, с этим же набором посуды. Смотрим, что цена за комплект 2100 рублей. Но вы хотели бы, наверное, такую же посуду, да, но, например, с другим цветом. И либо за 2000 рублей. То есть вы хотите немного пообщаться с человеком, пообщаться с непосредственно продавцом, кто продает этот товар, и начать некий такой, скажем, торг. Для этого нам необходимо будет нажать кнопку «Уточнить цены и условия поставки». Здесь мы определяем количество, которое нам требуется. Для того, чтобы поставщик, для того, чтобы, вот, например, он понимал, да, какой объем с него требует и вообще о чем будет речь переговоров. Это вот уже такое, видите, он, онлайн, как бы общение начинается, предварительное. Ну и говорите, что у вас бюджет, там, к примеру, 20 тысяч рублей. Соответственно, система автоматом просчитывает, что цена за единицу 2000 рублей. Что можно еще здесь делать? Как в кино. Я ищу такой же халатик, только с перламутровыми пуговицами. Да? У нас такого нету. Будем искать. Собственно говоря, здесь мы можем добавить свои требования. Какие мы хотели бы предъявить к данному товару. И требования мы можем здесь обозначить. Мы можем написать цвет. Мы можем написать э, всевозможные значения. Мы можем написать комментарий. И всевозможные какие-то требования к товару определить, чтобы запросить это у поставщика. Далее мы нажимаем кнопку «Далее» и попадаем в следующее окно, где мы указываем место поставки, это вы уже указываете свой адрес, указываем дату окончания приема заявок, сколько мы готовы ждать, то есть автоматически она срабатывает в течение недели. Этот срок определен по принципу, скажем так, наибольшей вероятности, что в этот период как раз достаточен для продавца, чтобы подготовиться к поставке на ваш товар. Собственно говоря, конечно, вы можете поставить его любое, но здесь среднее значение, которое будет эффективное и результативное, где-то в районе... Неделю, можно и за пару дней, здесь как бы не вопрос. А, либо доставка выбираем, либо возможен самовывоз, ну и соответственно условия оплаты. С предоплатой защитой сделки, либо возможно предоплата, либо только постоплата. Здесь вы уже определяете самостоятельно, как вам удобно, и может быть на первых порах да, действительно, только постоплата. Далее вы указываете дополнительные требования, как, как упаковки товара, как доставки его, как ко времени, какие-то еще свои пожелания, которые вы хотели бы отнести к этой закупке. И прикрепить документ. Ну, здесь вот в качестве документа можно привести какие-то требования да, к участнику, либо что вы хотите от него, чтобы он вам все-таки предоставил. Какие-то, например, лицензии, какие-то какие-то, допустим, сертификаты и так далее. То есть все возможно. То есть любой документ, все, что вам требуется по этой закупке, здесь на маркетплейсе ограничений для вас нет. Вы для того, чтобы купить товар, имеете право подкрепить любые требования, любые документы и осуществить эту закупку. После чего отправляем данное предложение продавцу. После того, как вы отправили предложение продавцу, я сейчас покажу, что будет происходить. У нас в правом верхнем углу, возле вашей фамилии, ну, скорее всего фамилия будет того человека, на кого вы регистрировали, либо руководитель, если это организация, да, либо если вы как физическое лицо, то это будете вы. И тут у нас есть такой молоточек. Есть разные способы добраться, но самый простой, вот эти кнопки вынесены на главное меню экрана, и заходим на него и смотрим чтобы посмотреть все наши закупки, которые мы с вами делаем, которые мы закупаем, которые мы планируем, которые мы осуществляем или хотим осуществить и так далее. То есть и история их в том числе. Есть, да? Видно. Вот она, наша посуда. Когда мы нажимаем кнопку на, предыдущем, на предыдущей странице, я показывал, как это делается, когда мы нажимаем кнопку непосредственно по направить предложение, что происходит в данный момент, чтобы вы понимали, как работает схема. Здесь мы с вами создаем некий такой запрос предложений. Во-первых, это предложение улетает непосредственно данному продавцу, Сейчас мы это увидим, чтобы не, не терять, где эта информация вся находится. Здесь мы видим следующее. Во-первых, прием предложений до какого момента. Снова мы сможем с вами здесь внести какие-то изменения как и так далее. И самое главное, мы видим предложения. Да? Ниже будут поступать в таком же формате предложения от других участников по вашему запросу. И вы можете в дальнейшем сравнить их, что здесь можно полезного увидеть. То, что мы с вами рассказывали, то, что я рассказывал вам изначально, когда мы смотрели, каким образом это все делается, наш, наше главное, с контактами поставщика мы разобрались, что здесь будет полезного по каждому продавцу, который нам будет заявляться и предлагать свой товар. Мы можем перейти к карточке контрагента. Действует такая аналитика. Аналитика по тому контрагенту, с которым вы планируете заключать договор. Потому что все мы знаем, у нас количество однодневных фирм достаточное в нашей стране. Поэтому, чтобы максимально обезопасить себя и снять эти риски по заключению договора с недобросовестным так скажем, предпринимателем, мы разработали и сделали такие статистические аналитические данные которых вы можете посмотреть всю информацию. И первую из них э, вы можете посмотреть основная, э, кем является организация, ее основные данные, кто руководитель и критерии оценки надежности. Обратите внимание, здесь основные критерии оценки надежности, которые в принципе предъявляются к любым э, контрагентам при заключении договора. То есть э, все, когда заключают договор, проверяют эти данные. Вот. И если у вас нет каких-то опасений по этим вопросам, да, вот, например, данный поставщик у нас у них есть наличие контрагентов в реестре недобросовестных поставщиков. Но заострять на этом внимание мы не будем. Здесь дело, как раз в принципе, чтобы вы понимали, как это выглядит. И с этими минусами вы либо соглашаетесь, в принципе, да, если они не критичны для вас, либо не заключаете с ним договор. Потому что обязанности заключать нет. Плюс ко всему прочему, можно посмотреть статистические данные, можно посмотреть долги, суды и так далее. опыт участия и поставок можно посмотреть. Я сейчас посмотрю, как это выглядит. Потом, в принципе, можете с этим ознакомиться самостоятельно. Довольно интересная такая штука. Сейчас мы как раз и посмотрим географию работы данного поставщика, да, и с какими товарами, с категориями товаров он работал. То есть посмотрите, какой у него такое обширное поле деятельности, он и машинами оборудования общего назначения занимался, да, и товары спортивные, то есть это и оборудование электрическое и прочее, то есть такой довольно разносторонний продавец, который занимается, наверное, всем. Участие в закупках, тут можно расширить и показать больше, да, по каким, сколько у него участие было, и география его работы. Если вы посмотрите, то сам он получается у нас крымский. Вот. И работает он по, вот где подсвечены регионы, в основном вот цвет такой бирюзовый получается, где нету, да, где ноль. А остальные цвета они говорят о том, что вот он даже в Хабаровский край поставлял какой-то свой товар. Поэтому географию работы интересно будет посмотреть оценить, да, насколько он работает. Опыт выполнения контрактов, обратите внимание, то есть это все очень важно нам для того, чтобы мы заключали, заключили договор с, с максимально проверенным контрагентом, с максимально проверенным бизнесменом, поставщиком, продавцом. То есть здесь очень много синонимов, которые можно применить, но самое главное это как раз таки проверка его благонадежности для нас с вами. Uh, ну и соответственно номера контрактов, с которыми он работал и статус этих контрактов. Обратите внимание, что исполнение, исполнение завершено. Что поставлял, когда и кому. Здесь очень много будет доступной информации. Ну и соответственно здесь на 6 страниц. Поэтому... Uh... Опыт участия в тендерах, вот видите, у него процент снижения 25%. То есть, соответственно, в среднем он на 25% снизился. Это тоже нам дает дополнительные плюсы, и его можно рассмотреть как контрагента и заключать с ним договор. Это вот у нас такой момент чем можно воспользоваться. Чтобы, например, эту информацию предоставить для руководителя, если вот мы находимся как специалисты да, или для себя э, как-то выгрузить, то можно все это организовать с помощью печати. То есть в PDF выгружается вся эта статистика, ее можно распечатать и предоставить либо начальнику, да, либо вашему руководителю или, или же директору, если по нему какой-то а, будет вопрос, да, почему заключать с ним или нет, там, или итоговое решение да, на согласование процесса ставить. Вот. Это один, это следующий вариант, следующие такие, скажем так, полезные вещи, которые нам могут пригодиться в работе. Идем дальше. Итак, мы можем рассмотреть каждое предложение от каждого участника и выбираем на себя, для себя наилучшего как раз таки участника, который нам больше всего понравился и больше всего безопасен и по, по, по тем критериям. А вот э, и здесь можно в принципе посмотреть изначально да, до входа э, карточки контрагента, как раз посмотреть, что у него 9 плюсиков, до да, соответствие по критериям оценки качества и один минусик у него. Посмотреть, что за минусик, насколько он критичный, можно с ним работать или нет. В принципе, там минус не критичный. Вот. Собственно, э, по этому вопросу здесь все. Также вы увидите количество просмотров. Здесь такой счетчик стоит. Идем дальше. Есть следующая еще вариация. Это мы с вами рассмотрели первый вариант, когда... Помните, да, я буду немножко подчеркивать, резюмировать, чтобы когда не уводить, не забыть, о чем был разговор изначально. Собственно говоря, первое – это то, что мы с вами можем купить сразу, если согласно товар забрасываем его в корзину. Второй вариант у нас, когда... Набор посуды. Раз мы уже с ней начали, закончим. Второй у нас вариант, когда мы с вами хотим уточнить какие-то характеристики товара или уточнить цены, попробовать поторговаться, почему нет. И третий вариант, когда. Может быть такое случится, что вы не сможете найти товар. Ну нет товара на данном ресурсе. Ничего Такое тоже бывает, и это не страшно, это нормально. Вот здесь как раз у нас есть кнопка «Создать запрос коммерческого предложения». Здесь мы с вами как раз и формируем запрос, если мы не нашли то, что нас интересует. И тут мы можем более подробно расписать, что мы хотим купить. Как требуемое количество, единица измерения литры, да, литры и так далее, любую цену за единицу или можете в целом указать, что у вас есть бюджет и нужно такое количество, вот есть бюджет 56 тысяч рублей, все, вот мы готовы за него, но нам надо 6 штук, как хотите, и добавить требования, и здесь мы уже начинаем вводить всевозможные требования. Требования к, к цвету, требования к размерам, требования к каким-то еще дополнительным техническим характеристикам, требования вот как раз э, к товарам, да, как сегодня был вопрос, компьютер и так, и так далее. То есть все эти моменты можно здесь э, ввести, и с помощью знака плюсик добавлять эти требования практически до бесконечности. И потом также нажимая кнопку далее. Ввести дату окончания приема заявок, место поставки, ну и то, что я вам рассказывал в предыдущем слайде, на предыдущем, э, э, предыдущей странице, скажем так. Вот. И здесь создается, что происходит в этот момент. Когда вы создаете с помощью, так скажем, не нашли товар и создали его здесь, подключается как раз вот здесь наша работа. Мы, как только вы это размещаете, мы сразу видим этот процесс, отображается он у нас и попадает, соответственно, в отдел для проработки по привлечению участников. Соответственно, здесь начинают работать люди для того, чтобы привлечь к вам, так как не нашлось товара на этом ресурсе, мы начинаем его искать. Искать, чтобы и предлагать, ваш, ваш, предлагать на ваш запрос, Предложение, запрос коммерческих предложений, который опубликован, приглашать людей, приглашать продавцов. И это эффективно работает. Вот таким образом у нас работает все для, для того, чтобы можно было купить. По сути быстро, удобно и просто. Все в одном окне здесь в принципе никаких сложностей специально не создавалось и все настроено и сделано таким образом, чтобы минимум э, действий выполнять. то есть по сути я больше рассказывал наверное да все это а на самом деле это все формируется в течение ну, буквально там нескольких минут. а если руку набьете, то можно и за минуту. В общем это мы с вами как раз рассмотрели как можно быстро закупать в одном месте. Если есть вопросы, я готов ответить, и перейдем к такому разделу, как «Продавать». Сейчас я выйду в общий режим. Так, со стороны поставщика. Ну, как все. Да, да, да, сейчас Александр. Да, все все видели, конечно так э -э -э. Антон Антонов вопрос, владелец маркетплейса или его сотрудники не могут противостоять силе искушения владения информацией о потребностях и станет маркетплейс закупаем, именно поэтому на госплощадках такая сложная процедура закупок ну, потому что чиновники глупы или коррумпируют потому что любая централизация или упрощение процедуры для цели, становится целью владения как результат источником злоупотребления. Мобильные телефоны снабжают производство. организации по большим заявкам через упрощенные инструменты утопия. Нет, не утопия. Еще один нюанс. Автоматизация ответов поставщиков на заявки. Когда поставщики маркетплейса устанут вручную размещать предложения и проигрывать, они перестанут оптимизировать размещение предложения на заявки. Как это сейчас на фрилансе практикуется. Мусор сыпется тонн. По факту автоматизация ответов на заявки. Реальное соотношение спроса и предложения сводится к нулю. Ну вот сейчас посмотрим. Смотрите. Мы сейчас с вами как раз рассказали о том направлении, где можно покупать. А теперь покажу, как можно эффективно продавать. Здесь тоже разделим, чтобы нам было понятно, как это делать. Вариант А, вариант Б. Вариант А когда на OTC можно э, сформировать свой каталог. Юлия нам об этом говорила, то, что мы формируем каталог своих товаров и используем наш ресурс э, в качестве э, как раз непосредственно э, инструмента для продвижения. Как это все выглядит. Да? То есть здесь, собственно говоря, также в личном кабинете, в нашем личном кабинете, в котором, когда мы зарегистрируемся, будет такая возможность. В личном кабинете будет такая возможность в управлении продажами можно будет зайти и посмотреть и сформировать как поставщик формирует свое предложение, то, ли, то есть то, что мы сейчас с вами видели, э, этот набор посуды, да, который мы сейчас посмотрели, э, сформирован был именно следующим образом, то есть при входе в личный кабинет каждый продавец, э, Юлия правильно подметила, чем точнее и лучше мы опишем свой товар, э, плюс используем еще его фотографию, тем эффективнее будет он продаваться. Этот закон э, он придуман не сегодня, не вчера и не открыт там нами или еще кем-то, да? Это работало всегда по, по простому человеческому принципу. Человек хочет видеть то, что он покупает. Поэтому с точки зрения реализации товаров э, вот у меня есть к вам такой, как скажем, посыл э, как раз таки чем де де детальнее описывать свой товар, даже вот если мужчины, да, вот продаем мы автомобиль э, на любых ресурсах, мы детально описываем, каким, что это за автомобиль, какими он характеристиками обладает, в каком он состоянии, э, салон и так далее, и так далее. То есть мы же более точно описываем этот процесс. Зачем этот описание идет процесса? Потому что потенциальный покупатель, когда смотрит, э, он обязательно, э, вот например, скажу даже за себя в том числе, э, где больше написано и больше фотографий у меня больше внимания уходит именно на тот товар, где можно больше почитать его функциональных возможностей и еще и посмотреть глазками. То есть вот эта визуализация про самого товара, она играет большую роль, то есть фотография продает больше даже того, что написано. Вот, соответственно, первое это фотография, а второе это уже как раз описание. И вот как раз здесь для того, чтобы вы могли внести и продавать свой товар эффективно, как раз и разработали такой момент, как каталог предложений, который можно создавать либо вручную, если это не так много товаров, но как правило, скорее всего, позиций будет очень много, то проще, сделать, проще воспользоваться таким функционалом, как импорт предложения. Что это значит? Мы с вами заходим в каталоги и для того, чтобы сделать импорт, мы можем сгенерировать шаблон каталога товаров. Для этого что нам нужно сделать? Выполнить три шага. Первый шаг: мы должны отнести свою группу товаров, например, пусть будут автомобильные запчасти, не принципиально. В данном моменте это не принципиально. Сгенерировать шаблон. После генерации шаблона э, скачаем шаблон, система э, сгенерирует как раз шаблон, те поля, которые необходимо заполнить именно по данной категории товара, скачать шаблон каталога товаров и, в принципе, загрузить потом этот шаблон, заполнить его. Э, возможно, что у вас в 1С он находится, можно выгрузить и заполнить эти поля, даже включая фотографии. Плюс этот, заполняя этот шаблон, сохраняем, и здесь мы его интегрируем в систему, чтобы не забивать все это дело ручками, система подгрузит то, что вы загрузили в шаблоне. И после этого, после этого останется нажать только кнопку «Активировать». Сейчас я вам покажу, как она выглядит на примере уже того, что размещено у меня в кабинете. Да? Давайте зайдем и посмотрим. Вот он у нас активный. Собственно, что мы получается увидим? Здесь мы можем редактировать либо что-то удалять, естественно. Также мы можем проставить регионы поставки, в которых работаем, с которыми мы работаем и готовы поставить. Либо, если мы работаем по всей стране, мы также определяем логистику и просчет доставки. И здесь как раз вот что мы видим. То есть основная информация у нас получается следующее мы видим общую информацию видим статус активный если статус активный это значит то что у вас на витрине этот товар уже висит и вам его могут в принципе предостав... на него подать заявку и предложить его купить цена остатки ну и все как в принципе идет страна там дополнительная информация такая как страна производителя либо какие-то размеры гарантии и так далее и тому подобное и все это дело у нас после активации размещается и появляется в маркетплейсе. То есть вы становитесь после этого полноценным участником этого процесса и у вас уже, считайте, заработал свой магазин. То, о чем говорила Юлия, что не всегда возможно его купить или даже если его можно купить, то его нужно еще как-то администрировать, и не всегда есть доступ у рядовых, скажем, сотрудников, да, или вот где-то требуется у нас и помощь системного администратора, то есть в этот процесс начинает включаться очень большое количество людей. Вот, то есть здесь как раз этот момент можно делать самостоятельно, не вовлекая и не отнимая самое главное и дорогое у нас это время, как раз таки, чтобы реализовать эти процессы. Это вот таким образом все находится на как раз таки в личном кабинете со стороны поставщика. О чем задавали вопрос. Это как вариант А, то есть как нам можно эффективно использовать этот функционал и продвигать свой товар. Вариант Б, их можно совмещать, можно либо одним пользоваться, либо двумя. Вариант «Б» заключается как раз в том, чтобы поучаствовать в закупках. Поучаствовать в закупках. Соответственно, сейчас покажу. Сейчас я вам покажу, каким образом это делается. Это обычные закупки. Либо с государственным участием, либо коммерческим. Обращу ваше внимание, что в последнее время не только государственные заказчики публикуют свои закупки, свои потребности, и можно на них выходить и участвовать, но также обширно принимается еще и коммерческими организациями как раз таки размещение всевозможных потребностей для, своего, для своей организации. Ну, то есть, если упростить все это, зарабатываем на экономии. После пандемии такой бум получается у нас пошел. Вот он вариант Б Если мы хотим что-то продать, тендеры и заказы. И, к примеру, вы занимаетесь поставкой картриджей. Вообще, на самом деле, можно все, что угодно, картридж. Это уже сводится более к такому правильно сказать, да, к стандартному, возможно, знакомому для вас функционалу, способу поиска покупателей. Вот. Единственное здесь, что можно добавить, в чем здесь плюсы и пользы. В первую очередь, самым главным я считаю, что здесь нужно обязательно всем сделать, вот рекомендация даже такая есть, создать шаблон мониторинга. Шаблон мониторинга как раз позволит по вашим товарам работам или услугам, искать э, и автоматически системе подбирать для вас заказы, которые публикуются, и направлять их вам э, посредством электронной почты. То есть вы всегда будете э, в курсе событий, которые происходят на рынке, именно в рынке торгов. Здесь... Как мы можем посмотреть, отображается информация не только по 223-му, либо коммерческих закупок, либо еще что-то. Здесь отображаются закупки с разных площадок по разным федеральным законам, в том числе. Ну и, к примеру, где-то можно будет посмотреть вот картриджи, да? если мы уже с них начали. Найти эти э, картриджи, либо что-то еще посмотреть. Тоже, вот допустим, канцелярские принадлежности. И товары. Смотрим, Собственно говоря, чем здесь будет полезен данный сервис? Допустим, если уберем часть к примеру канцелярские товары видим какую информацию мы сразу видим общая информация она заключается в том что кто заказчик кто как какие товары он покупает сколько осталось и можем зайти к нему чтобы посмотреть как раз, что мы видим со стороны поставщика, как мы это можем использовать. Обратите внимание, что помимо того, что есть э, закупки по 44 и по 223 федеральному закону, есть также и коммерческие. Признак будет стоять вверху, рядом с номером закупки с ID закупки так называемым, поэтому в принципе и коммерческие учреждения тоже закупают данный товар, и вы тоже можете к ним зайти и предложить свои услуги, товары. Что мы здесь видим, самое полезное? Здесь мы видим и собрали всю как раз таки аналитическую информацию по этому контрагенту, чем вам может быть здесь он полезен, Аналитика, стоит ли участвовать да, в этом тендере, здесь как раз собрана общая доля расторгнутых контрактов и так далее, все в процентном соотношении, документы, прогноз, прогноз цены, каким образом да, контакты и всевозможные коммуникационные способы присутствуют, но и самое главное прогноз снижения цены и прогноз количества подаваемых участий. Вот. Здесь этот сервис в том числе тоже будет полезен, как раз вы, чтобы вы ознакомились с тем контрагентом, если вы до этого не знали, кто это и как это работает, то вы хотя бы про него собираете информацию и можете, к примеру, уже принять решение по поводу участия в данной, в данной процедуре, стоит участвовать или нет как оплачивает и так далее. Здесь э, все это влияет э, как раз на тот процесс, чтобы вам эффективно его выстроить у себя на предприятии, для того, чтобы э, максимальное большое количество и самое важное, что не просто большое количество информации, да, а нужной информации для того, чтобы принять решение о том, э, заключать и выходить на этого поставщика да, со своим товаром или не выходить. Э, для этого И все это находится в одном месте. Вот в чем преимущество этого всего этой всей платформы, что не нужно бегать и искать, смотреть, кто и где он и по каким-то другим ресурсам пытаться выяснить, насколько он благонадежный. Причем вот здесь, да, также еще повторюсь, что речь идет не только о госкомпаниях, потому что ну, может быть, уже и привыкли, в принципе, к государственным закупкам, но так все-таки остается какое-то опасение, да, что там не все так чисто и гладко, но на самом деле это не так. Вот, тогда можно участвовать еще и в коммерческих закупках, которые, в принципе, законами о закупках не регламентируются. Да? Там уже конкретно прописано, что хотят, как хотят, и просто нужно главное проверить, насколько добросовестный контрагент, с которым вы будете заключать договор. В принципе, здесь Наверное, считаю, можно закончить, чтобы не растягивать мероприятие. Лучше всего, я вот таким образом здесь как раз показал вам варианты работы с OTC для продвижения своих товаров. Их как минимум два. Это первое, мы выстраиваем каталог. Второе, мы как раз-таки участвуем в тендерах путем либо самостоятельного поиска, либо создания шаблона, который будет работать на вас сам и будет уведомлять вас о том, что тот или иной заказчик либо из того-то региона, который вы сами установили в фильтре, разместил такую-то закупку по вашей тематике. Собственно говоря, это тоже дополнительный такой инструмент в вашей работе. Поэтому здесь, коллеги, на этом вопросе моя презентация завершена. Вот повторюсь, заявили, что вся презентационный материал да, плюс запись вебинара, она будет выслана на почту. Тем временем уже можете как раз попробовать зарегистрироваться, посмотреть, как это работает, понажимать кнопки, поосваивать функционал, как новый инструмент да, в своей работе. Но самое важное, что если у вас возникнут вопросы после, после данного мероприятия, то всегда на главной странице нашего сайта есть контакты в разделе «Контакты». Есть информация о представителях наших регионах, с которыми можно связаться, которые помогут, бесплатно вам окажут поддержку и сопровождение. Поэтому здесь, можно, считаю, можно закончить. Какие-то вопросы? Коллеги, скажите, все понятно? Меня слышно Юлия? спасибо так ну на этом я думаю можно закончить мероприятие соответственно всем большое спасибо за внимание спасибо что нашли время посмотреть надеюсь информация была вам полезная потому что Большой поток информации поэтому проходит, но тем не менее полезной информации не так много. Поэтому здесь я пытался вам рассказать сегодня больше полезной информации и как ей можно пользоваться. Если у вас останутся вопросы, опять же обращайтесь, будем помогать, будем сопровождать, будем работать. ну На этом у меня все. Всем пока, всем хорошего настроения, хорошего рабочего дня.